Всем привет! Ани Лорак и Сергей Лазарев вот уже на протяжении многих лет на своем примере доказывают, что дружба в шоу-бизнесе возможна. Артисты ходят друг к другу в гости, тепло общаются, часто делятся совместными фото, однако многие поклонники убеждены, что Ани и Сергея связывают не только дружба, но и довольно романтические отношения. Под совместными снимками в соцсетях, Фанаты буквально засыпают звезд вопросами об их романе и не теряют надежд, что певцы будут вместе. Не стал исключением и новый снимок, которым Лорак и Лазарев поделились в Инстаграм. «Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина! Через годы, через расстояние наша дружба крепка и стабильна», – подписал фотопевец. Подписчики, увидев свежий кадр, вновь принялись интересоваться у артистов. Вы вместе? Какая красивая пара! Вы встречаетесь? Идеальная пара!